Всем привет! С вами вновь Олегович И у меня Новый телефон Соответственно новая камера Я решил позаботиться о том Чтобы у вас больше не болели глазки С предыдущими Видео Была не самая лучшая Камера Теперь будет немного по другому Это видео Full HD 60 кадров в секунду Попробуем, сколько же это будет рендериться у меня. М -м, как интересно! Сегодня у нас новый Чпикао э, Лига Справедливости. Вот, Я нашел э, варианты ЧПКО круассанов э, по одному большому в пачке. И набор маленьких круассанов. Здесь мы можем видеть. Шестерых мстителей в масках. без масок. Но это не важно. Это Супермен, Зеленый фонарь, Бэтмен, Человек-скорострел, Чудо-Женщина и как ММ». Вот они. В шестером из «Лиги Справедливости. И теперь они у нас на круассанах. Как и раньше, мы можем найти 90 игровых карточек, то бишь э, стикеров, и 10 коллекционных, то есть металлических, скорее всего. Или как-то как иначе. К сожалению, я не смог найти пачку с буковкой B, чтобы значило наличие в ней коллекционной карточки. но. Тем не менее, нашел разнообразные варианты э, данных супергероев. Давайте же узнаем, что внутри. Вот такой сегодня улов. Шесть разнообразных фишечек. Повторок нету. На фишках изображены как супергерои, так и суперзлодеи. Тут мы видим супермена. Арнольда Шварценеггера в роли доктора Фриза. Героев вместе. Героев и злодеев вместе. И еще какое-то противостояние героев и злодеев. А также какую-то бесполезную фишку, на которой просто написано «Харли Квинн». Это неподобная э, фишечка, которая изображена э, на одной из упаковок. На которой должна была быть изображена «Харли Квинн». А это просто... Надпись, на которой сказано Харли Квинт, как здорово. Ну что ж, я уже не удержался и попробовал несколько мини круассанов, пока открывал. Давайте произведем еще раз анализ. Круассаны мягкие, на ощупь очень мягкие. Здесь мы видим какао, Значит, внутри оно должно быть, как и во всех кроссанах, чипе као с кремом какао. Давайте попробуем. М -м -м -м -м -м -м. Мягкие, воздушные. Крем так растекается во рту. Ну, что может быть лучше? Круассана Чапикао. Наверное, только круассаны ЧПКо с миньонами. Здесь, к сожалению, только Лига Справедливости. Ну, как говорится, чем богаты. А. Ну, да. О, эти круассаны. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, делайте кнопку красной. Подписывайтесь также на группу ВКонтакте, там много всякого интересного, я продолжу поплетать вас Thank mm -hmm. you.